И всем привет, это Макс Трис, как я обещал, открываю сунчок перед началом ролика, подпишись на канал поставь лайк, ссылка на бушу в описании. Так, открываем и смотрим хэллоуинский там скины про обнову. Бом, монеты. И все, блин. Ну ладно, ну, что то я получил. Так что докрываем осуночки. Пойдем, наверно в карточку тоже, конечно. Тысяч, тысяч, тысяч. Ссылки на канал, мы тоже в описании подписываемся на канал Edge Baby's Max Кстати, там прикольный ролик, но и персонажи там. Там вообще четко вообще. Но там, конечно, нет Хэллоуинские персонажи. Тут прям Хэллоуинский, но оп Билеты на Хэллоуин. Вау, четко, блин. Четко. может что-то еще добавить но Мы скоро узнаем. Так, Хэн там пока заходится, я еще напишу. фейсбук Хочу к гости зайти к ним конечно мог быть в дискорде но не надо вы вот что заходить мне так там не впустят нужно особо иметь билет или в другую страну приезжать а то по IP адресу мне зачислили все нужно уезжать за мной придут э, мазы монеты ящики угу, я уже все получился нормально О, блин что-то изменю кстати ага, вижу это плохо было да? Так, проверкам. Давай сначала вкладочку. Ну давай, докажи, что это самое лучшее, да? Бака обкачим. не уже качал бака сегодня. А, ну как там в прошлый раз? Чтобы ты так сделал. А? Нормально? Ну, ладно. лари точно. Давай, давай на лари Блин, жаль, что мне так мало писнул, что чтобы взять кого-то на Хелли. Так, я хочу гости. Вот он скажи, когда игра начнется? Там, в комментах по-быстрому на скорость вы же играете зуба скорость я слышу звук а, стоп но я хотел зайти праздник я ху, ху праздник до сих пор действует так давай до всего так праздник зуба до бесконечности хватит нам поэтому вам конец паршивые там как их там зовут работники паршивы работники. Ну конец. Мы хотим выбраться из э, данного зоопарка. Нам скучно стало. А, скрыли. Отступай. Все. Нужно что-то думать. Ха -ха. Давай, налево, налево, направо. А, -а, -а блин. Пошел вон. Не, не надо. Мало хп вот так я зарегенерируюсь потому уже найти она тихо блин не надо все давай регенерацию в это было кстати жестко Давай тогда стало вот, пойдем сейчас нам буду идти убивать а так интересно а я здесь под кашу да мы на работе будем... не, ну мы не будем списывать из э, everyday ну и ладно ну, то есть каждый день записывать ролик по игре зубет, конечно нужно было бы да но я постараюсь конечно раньше я записывал каждый день ролики, по, даже по два ролика можно поискать на канале поэтому количество роликов увеличено было но они не четкие непонятно о чем было что это значит подарочек там что внутри ничего но я понял кто-то ходил по подарочкам было нарошок для меня. Вау, 20 лет или два года игре. А и вебсуд, кстати, скоро будет один год. Поэтому я буду поздравлять чисто от него, потому что я сам русскоязычный. Эм... Не, но ну я не один, конечно. Я не самый первый еще, кстати. Я вообще не знаю, зачем то вообще пошел. Да, прикольная стратегии игра. Я вообще еще фанат стратегии. Став тоже фанат. Также еще есть новая игра. По стратегии тоже там снимаю. Блин, куда я его ухожу? Т Туда, то есть там, Brawl Stars тоже, Roblox тоже. Прикольные игрушки. Ссылки в описании. Пау! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пыш, тихо, тихо, тихо. тысяч, тыш, пока тебе. Э -э, Лисенок там, Никс. Да, вроде у меня персонаж такой еще нет. Когда у меня будет новый персонаж? Когда будет новый коды Что прямо уж можно банк создавать новый торт На сколько там год лет А один год один год игре зуба вау эти моложе круто блин еще одна игра моложе куча игр моложек, но только знаете если они там сдадутся то конечно игра не станет крутой А вот игра зуба не знаю насколько она крутая где обнова а? Где такая заставка, как в Brawl Stars, такая вот. Которые я там скоро сделаю превью. И завтра выйди ролик. В данной игре. Просто пиши макс риск Brawl Stars. Найдешь кучу роликов. Куда идти, я не знаю. Просто не хочу. Никуда. Я просто, наверное, хочу отступать. А, кстати, 2 на 2 уже. Битва. Давай тогда обратно. Он что-то знает. Отступай, блин, нет. На. На. Не кусай меня. А, больно. А, так нечестно, стой. Блин. а Так нечестно. Друзья, за кого вы голосовали? За меня, да? но ну, я не знаю, но это жестко было. О, как жестко! 20 кубок, конечно, шикарно. Ну, что? Могут там билетики. Да, хай-то будет, ну, узким похолодом. Как и Энерджи, на Блин, я хвастую, не Они ожили Блин, прям хвастусь, да. Ну, Но реально, новая игра прикольная. Да. Я уже два месяца играю в джубы. Бах. Шок. Сколько я играю? Мне уже стар, скоро стану. Игрезы, вы сколько играете? 5 месяцев. Вау. Что происходит? Обрал а старся один год. Стой. Кто тут плачет, а? к тебе то все заберу. Не, не иди сюда вот. На. Стопа, кто забрал у него бомбу? Ладно, забирай. Мы тебя поколотали. А, больше не надо. Все, знаешь, что я буду делать? Я спячу здесь. А, тут еще, кстати, лук есть, давай заберем. Пока Тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Жесткая битва. Краб Эрл! Вау, сколько игроков! Нет, ну ч, ну ч, блин, нового персонажа, блин, дайте краба. Краба дайте. Я его встретил игре шикарно крау у меня там на ролике уже более 500 тысяч просмотров я шучу но было прикольно. мощи найти на канале самые популярные ролики и ты будешь шоке там ролики ролике 5000 просмотров нормально ладно проиграли так проиграли в общем до сих пор не убрали блин дайте хэллоуин блин уже через там ток на ней Уже рассказа сколько там 35 брен только посчитать нас если так читать то 10 дней блин осталось 10 дней блин подписывайтесь подписывайтесь на мой инстаграм там будут фоточки по Хэллоуину, а потом уже тик ток там тикток лайк канал тоже подписывайтесь там блин прикольно будет по Хэллоуин тоже будет ролики отдельно а то музыка музыка лично музыка так знаете что я ухожу с этой клана там еще клан не активный чеклан активный у меня очень маленькая аудитория Поэтому создавать кланы мне не повезет. только зайдут только 20 человек. А где остальные? Кто будет их рекомендовать? Наш клан. Игра зуба. Та, что, то что как-то не верю? Дайте хоть персонажи игра зуба. Тогда поверю вам. 0.0. Что это значит? Нет, я не ночью играю. Нет, днем играю. Выходной день. Так все нормально. Попросить помощи. Да блин, тут вообще ничего нету. А, ладно, попрошу. а ага, вот так сделай, все. Всем удачи и всем пока. Ссылка на прошлой серии в описании. Там еще канал есть. И ролики пока.